Сказали, Боги прибыли на Алим. Ой, на <с землю <с по нашему плану. Ждем, когда алло, Олег. Подождите, подождите, мне там надо свято воды написано. Позвони, скажи богам, пусть они спустятся к тебе. И просто скажи: кое-кто сейчас придет. Бойки, подождите, подождите, иди сюда, мои хорошенькие. Подожди, как? мы тут практически О, сломали. Вот давайте... Я этого косунчик, что? что Ждем еще. Ой, блин. Что Редактор, вам? больше какой-то гость придет. да. Гость. Какой а, гость? Должен, должен появиться. Сейчас, я... Возь... минут на минуту. Погодите, не, <сос> не <сос> пускай. И ты, верячисть, собака. Иди, иди, иди. Что дыр. ты тут забыла, не беси не... меня, что ты тут забыл... Не, ты вы мой появление много. не увидели, вы чё офигели? та Туда... падает прям на вас. Да, лучше. Да, ты вообще черный. Сказал, что бы, ты хор, ты хор, не будет. Я? А? Я, а? я уже свюсь. вижу вы мои метеорит... я щас... метеориты. М-да сейчас... да, немедленно вообще. Убирай. Убрать Ой, их. Хорошо, стой. стой. Да. Ладно, я уничтожу. Пойдемте. Пойдем. Я буду... Видно, не могу. А нет, сейчас. Ты не можешь? Не решили языка. Боги. Боги. Мы вам язык оторвём. Да, надо ее срочно. Убираю. Убираю. А просто на линзку эту собачку. Надо. Oh, yeah. Сейчас найдем себе нового раба. Мы первый раз видимо, в, собаку, в Все собака, собака еще. Может, а вы мне поможете? Да сейчас за, мной, брат, за одно движение. Да я нет, даже... я их давно за их Да, да вас, чтобы вас сюда призвать. А зачем зачем мы здесь? Ну, скоро узнаете. О, привет. Мы да. Так меня Я да. знаю, что мы все честно. В гости. А будем спустимся Если к, к людям. Планы, да, будем да, к людям это? спустимся. Тебе? Тебе. Молодцы, глупцы, куда Пока Ой, мы во многие оторвем. сейчас. В потоке... Слушайте вот. меня внимательно, боги. А. Ты. ты. слушай тебя. Никто не мешает. Теперь вот, я собрал! король Олимпа. Теперь я что главный бог. Вя... Что ты там взякнул вообще? Род свой закрой. Я тебе бороду твою побрею. Смотрите, что у меня. Ты офигел? Это что такое? Почему я ты эта штука мы... знакомая мне? Вот не... у меня да, ключ Олимпа. Ключ Олимпа! Я офигел! Теперь, а, Боги, отключаю вам силы. Ну, не полет, а ваши основные. Бог, а, Бог это самый главный. вас от у Олимпа. Поклонились Я вас глупец? сейчас всех Боже? отправил. Боже. У меня Мои есть. Силы Сюда подошли. Господь. Бог, Боже. Что, тебя Боже. Тишину поймали Сова. быстро. Быстро поймали. Так, слушать меня внимательно. Если вы сейчас. Оба! Это, когда это клинок, кого я ударю, тот умрет, и окажется в подземном царстве. Слушай, поэтому не же. Это, и на, нас это работает, брат. на вас работает тоже. Поэтому. Слышь, ты хочешь мертв... подземное не цар... царство отправиться или что-нибудь? Не... Не не отправь его... не отправь его... не Так, отправь его в мир воды. <утириня> я отправлю его. Отпусти. Сейчас отправлю. Внучок, помоги. Я на него не упаду. Сюда. Отправлю ну, его в Воды. Теперь Что вы, могу? бесполезные боги. И ваши остальные. Но мы к тебе, Поседон, подсядем к тебе ненадолго. Опа. Пошли на тебя. Да, посидон, да, тебе. Посидон. Один исчез, Сюда иди-ка, Поседон. Сидор, я, я, я как привязан твоей душе. Иди Ладно. воду, воду, ты же бог воды. А, да. Ну все. О, теперь бог подземного царства. Люди, Слушайте меня, рабы. Новому... По -по -по -по новому... <тол Cause> Ваш мир будет полностью переделан. <ш overwhelm. н -san> Молодцы. Ладно, вернем этих тупых богов щелчку пальца. Где они? Должны быть здесь, ау. Азевс, где? Зевс потерялся. Где Понятно. Так. А здесь я глупец. Ты. Ты такая. Ты мы тебя считали, брат. А а тебе... Он бог воды, он не относится никак к Олимпу. Ну и ладно. Он бог, но он на Олимпии, больше не привез. А, ну ты на суше не можешь это, быть богом, но в одетле это еще бог. Да, да, да, лети быстрее отсюда. Что тебе нужно, глупец? Что тебе нужно? Я не предан. Просто вы теперь будете жить как, вы теперь будете жить как обычные люди. Да мы не обычные люди, боги. Поэтому пока Очень не обычники. Пойдем, отправимся в мировой океан, найдем решение с Паминой. Все, побежим.